Привет, друзья! У меня совершенно спонтанное видео по нашим, скажем так, топам. Ну, с моей абсолютно точки зрения. То есть я забежала на склад, но здесь очень много разной косметики. Понятно, что когда ты заходишь на сайт, теряешься. Вот я сегодня хочу прям пробежаться по топам. То, что я считаю абсолютно точно стоит попробовать. Так, начнем с самого, что называется, началом. Нет... Друзья мои, Джиджи, значит, Джи-Джи я рассматриваю как вариант лечения проблемной кожи. Все-таки мне кажется, у них антиэйч препараты достаточно все-таки дорогие, на мой взгляд, и есть поинтереснее поэтому, что я частенько рекомендую Солар Энжи вот эту вот маску с ихтиолом, Она наносится точно, вот когда на восп... такие, знаете, бывают точечно на подбородке, например, какие-то, ну вот такие внутренние элементы, берете эту маску, прям точечно используете, отлично. Если у вас скорее много Каких-то вот поверхностных высыпаний Гдоничковых, то вот эта вот маска Вот липосид только не увлажняющий Кстати говоря, в принципе, вообще вся эта линейка Хорошо будет справляться, но вот именно маска Вот она, липосид будет справляться Очень хорошо Сторидерм, uh, у них очень много Всяких интересных штук uh, Скажу честно, я не очень хорошо в ней разбираюсь, и очень зря, мне все, знаете, не хватает времени погрузиться туда, но я точно знаю, что у них есть очень классные объемы, то есть там можно там, 500 мл, например, взять очищение, это будет очень-очень выгодно. То есть вообще эта косметика на самом деле абсолютно точно стоящая, к ней абсолютно точно стоит присматриваться, просто вот, скажем так, моих каких-то еще любимчиков тут не сложилось. Так, Holy Land. Мои предпочтения по Holy Land в принципе остаются неизменными. То есть мне очень нравится у них Lactalan пилинг-крем. Я люблю его как пилингомаж. Вот на лето отлично увлажняет, восстанавливает кожу. Такой придает как бы немножечко, скажем, убирает поверхностные, поверхностные какие-то уже роговевшие клеточки. Хорошо работает. Так, что мне еще нравится? Вот, алоэ-гель. Посмотрите внимательно на этот препарат и запомните, на лето очень классная штука. Для того, чтобы делать массаж, для того, чтобы делать как, как можно как сыворотку. Как вообще, в принципе, уходовое средство, если очень жарко, я не, не знаю, когда жарко будет, но в общем, когда жарко, можно использовать вместо крема, если кожа жирная. Причем это средство у Коля очень-очень неплохое. Конечно же, Double Action, это вся история, она тоже для проблемной кожи. Очень хорошо работают всякие вот такие вот болтушки-подсушки. Ну, вы, наверное, их тоже хорошо знаете. Вот. В целом, не могу сказать, что у меня Холиланд любимая косметика. Как бы я к ней, в принципе, достаточно равнодушна. Так, ну, пойдем сюда. Значит, смотрите, здесь... Что здесь интересного? Значит, мне в предпочтении все равно остается азиат. Я знаю, что он и подсушивает кожу, Не совсем, в принципе, комфортный. Я сейчас сама пользуюсь, не просто очень повезло. Я пользуюсь кремом с азолейной кислотой, собственно, производства. Мы ждем упаковку. Когда он выйдет, конечно же, я вам прекращу рекомендовать этот крем, потому что наш крем у Оптима будет гораздо лучше и выгоднее по цене. Но на данный момент, да... Возможно. Вот это, кстати говоря, сыворотка, о, вернее, гель-крем, ну и сыворотка просто, думаю, думаю что про сыворотку стоит рассказать. Вот этот вот гель-крем хорошо справляется, в принципе, с пигментацией. То есть, опять же, безопасное, безопасное такое условное отбеливание, профилактика пигментации – это азолаиновая кислота. Этот крем абсолютно точно может быть вашим уходом. А, витамин С у них, кстати говоря, тоже очень-очень не, не, плохой, Липосомальная сыворотка, стабилизированный витамин С, форма Астарси. На лето я очень люблю, рекомендую всегда витамин С брать. У них неплохая история, фактор G тоже частенько вам рекомендую. Они у меня соперничают с, с, с, с ген-32. Но они, в принципе, наверное, фактор G мне больше нравится, потому что тут пептиды факторы роста. А, этот я считаю, что, ну, условно, более легкий, так скажем. То есть более легкий антиэйч. Не, не в плане текстур, да, а в плане как бы скорее ну, работы с возрастными изменениями. Так, есть еще, кстати, вот такая вот штучка. Это с ботулоподобным действием сыворотка. В принципе, да, она работает. Не могу сказать, что это замена ботокса. Замены ботокса нету ничего. Но как поддержание, как такая вот профилактика, когда ботокс точно еще совершенно точно не нужно делать, обратите внимание. Так. Ну, у нас тут поменьше стала Зайна потому что вы знаете, что на него сейчас прекрасные скидки. Я вам хочу, знаете, что показать? Эксфолиирующий. Так, есть у них очень классная штучка. О, наверное, кстати, разобрали. То есть у Зайна мне очень нравится эксфолиирующий гель. Вот, этих, к сожалению, нету. А, но он есть. <с> Мы просто раскупили. Эксфолирующий гель для очищения кожи э, реально классно работающий препарат. прям вот обратите на него внимание. Так, ужирный тик. Ужирный тик. Что можно посмотреть? Кстати, крем для глаз абсолютно точно, да. Он у них классный. Тут 40 мл. Это достаточно много для крема для глаз. Ну, понятно, что глаза, шея, губы, да. Но, в общем, если, в принципе, хочется там сэкономить, то вот берите очень хорошо он будет работать с областью вокруг глаз. Вообще, с глазами не всегда какие-то э, хорошие есть препараты. Так, карбокситерапия. Значит, смотрите, вот это очень... Крутая штука, я про нее тоже рассказывал. Это вообще, в принципе, по факту салонная процедура. Стоит она на районе, по-моему, 500 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, как-то вот так вот. И вы, в принципе, тут очень просто. Не пугайтесь, как там все начнут щипеть и так далее. Когда первый раз делала, я, конечно, <соценно> в таком легком шоке была. я это делала практически в прямом эфире. Вот. Но прикольно, классно работает. То есть карбокситерапия прям вот абсолютно точно, да. А, Вот. Кстати, очень прикольный лосьон, очень его люблю. Лосьон со золоиновой кислотой, с кислотой достаточно часто назначаю недорогой, особенно когда вот у вас покраснение, какие-то поверхностные воспаления. В принципе, легкой степени розаться, хотя ни в коем случае не рекомендую заниматься самолечением. Естественно, идете к врачу. Но вот этот лосьон очень-очень неплохой у uh, классные вот такие есть э эксфолианты, типа тоже пенки, ну, не пенки, господи, энзимных пудр, то есть небольшое количество вспениваете, наносите, и такая вот маленькая, она по цене тоже очень приятная. Так. Что у нас тут, смотрите, остатки у нас тут уже, в принципе, ну, абаджи у нас... Не могу сказать, что я фана баджи, поэтому пройдемся мимо Мы сегодня про топчики. Так, э, осталось на самом деле вот то, что осталось. У тут самое такое, на мой взгляд, интересное, это Serum 10. Одна из таких моих любимых, на самом деле, сывороток. А, да, тут уже, конечно, особо и не не расскажешь не покажешь значит у Genosis uh, очень классный был вот этот вот как был потому что сейчас есть замена кислородный очиститель поэтому ну как бы вот он реально даже уступает нашему кислородному очистителю оптима вот этот вот пенный очиститель такой он прям вот был топчик топчик теперь можно у них uh, сэкономить на кислородном очистителе и потратиться на глаза. У них есть для глаз, в клинике точно есть, я видела. А, патчи, а, а, патчи классные, у них классный крем для глаз, то есть у Genoys можно набрать на это внимание. Так, вот, данной тут очень мало, на самом деле, все в основном в клинике. У них можно рассматривать, тоже, ну, тут тоже нужно подбирать, а нужно подбирать все-таки... О, кстати, посмотрите, у них еще, оказывается, есть вот такие вот... Век, век живи, век что-нибудь наблюдай новенькое. Смотрите, у, у Данэ, оказывается, есть сопламенты, то есть БАДы. Прикольно. Так, у них интересно, мне кажется, посмотреть... У, -у, -у. у них есть интересного? Ну, вот этот вот действительно очищение. Он такой прям сильный, такой прям вот действительно депор. Ну, может подсушить чуть-чуть тоже нужно. не А тут, наверное. Ну, вот это вот с витамином С интересная сыворотку ДНК. Ну, тут, наверное.. Не могу сказать, что прям вот, но для жирной кожи это достаточно популярен. Так. <смех> Значит, там... Ринофас. Я очень прям, прям очень много и долго рекомендовала крем С для век. Я его, естественно, тоже люблю, но просто у Оптима появился крем, гораздо, на мой взгляд, эффективнее, борющийся со всеми признаками старения, там, синяка под глазами. Поэтому он у меня сейчас уже на втором плане. Но вообще, обратите внимание, крем действительно достойный. Посмотрите, у них у них неплохая история с кислотами. У них можно, например, смотреть вот эти вот истории с Renew Peel крем 10-20, но уже на осень. Вот. Так, у нас есть орбы, как вы знаете, но я честно скажу, я как-то к ним вот не прониклась, поэтому, наверное, пропущу <с> так а, значит у меня лично у самой тан вот этот вот сиси крем он дает вот такое вот свечение для сухой кожи идеально для жирной может быть <с> для жирной может быть жирноват Потому что он, вот, говорю, что такой, дает вот это вот такое сияние и, в общем-то, может быть, даже какую-то пленочку. У них вот эти вот сыворотки, это был тоже прям вот топчик, их одно время просто, не знаю, мне кажется, тоннами продавали, потому что эти сыворотки, когда они там пропали, у них был... Не меняли дистрибьюторы, прям горе у людей было, потому что вот эти вот сыворотки, насколько я понимаю, их ничем не заменить. Вот эта вот сыворотка считается э, максимально эффективной в борьбе с э, мешками под глазами. Опять же, да, мешки под глазами, это история в первую очередь, конечно, хирургическая, но вот именно профилактика называется welcome. У них неплохой вот этот вот пилинг. Опять же, да, мы сейчас я вам просто рассказываю, чтобы вы там потом подумали, может быть, вам на осень штучка при, приглянется. Там, э, там вот прям набор вот для пилинга удобный, там прям такая есть внутри кисточка. Очень удобная вещь. Так, ну вот, self-fusion, тут прям много чего мне нравится. Знаете, смотрите, тут вот эта вот сыворотка прямо антиечь они ну, вообще эту сыворотку насколько я понимаю они разрабатывали в кабинете для косметолога то есть там какое-то беспрецедентно высокое количество активных ингредиентов но они разрешили и собственно продавать это то есть, мы не занимаемся какими-то нехорошими вещами то есть мы это делаем официально потому что дистрибьютор разрешил продавать это в розницу и опять же вот я попробовала эту сыворотку прекрасно вот каждый день Отлично работает, <свеч> ничего страшного схожего, естественно, не происходит, наоборот, происходит только улучшение. Здесь у нас пептиды, факторы роста, вот эта вся история питания, э стимуляция синтеза коллагена, прекрасно. Вот этот тоник, один из лучших, ведь они меняют э линейку, его не было. Кстати, вот старый дизайн, если честно, мне нравится больше, он как-то стал попроще, вот это было, мне кажется, интереснее. Опять же, мое сугубо личное мнение. Так вот, тоник с витамином К. Один из лучших, на мой взгляд, для чувствительной куперозной кожи. Я его очень часто назначаю и люблю. Тут есть у нас малюточки вот такие. Вот прям классные. Странник самый самой кислотой крем. Стоит совершенно недорого. Прям 10 мл попробовать. СПЭшки у них классные. Очень классные. Очень крутые. Так. Дермасил. Дермасил у меня остается все равно тоже до сих пор в любимчиках. Я его очень долго уже люблю, не знаю, лет 10, наверное. У них очень классная вот эта вот линейка анти с крем. У них вот эта вот линейка тоже классная. Это скорее вот прям условно от 40, это там, ну, с 30 до 40. Так вот. Кстати, вот этот не брать, потому что это гель. Это гель для глаз некомфортно. Все-таки в наших однозначных широтах лучше работает крем. Так, у Ренофас, посмотрите, есть тоже большой объем. Если вы любите Ренофас, есть возможность сэкономить. Ну, я сейчас, если начну говорить про оптимы тут, в принципе, естественно, все мое любимое. То есть тут практически все продукты, которые я могу рекомендовать в категории лучшие. Вот, масочки мои любимые, восстанавливающие. Их, естественно, и с собой на один раз. Это классно. Мы делаем, скоро будет у нас в тюбике. Но вообще, естественно формация формат мне, например, безумно нравится. Значит, ну, крем для век, я уже про него говорила. Здесь самые современные антиэйдж компоненты то есть вот такой вот реальный состав тут и компоненты которые работают с отечностью и синкол это новейшие пептиды которые работают и с морщинками и с отеками. В общем, здесь, конечно, безупречный абсолютно, на мой взгляд, состав, стабилизированный витамин С. И текстура. То есть тут важный момент, что текстура крема, она сливочная. Он и не, и не жирный, и нелегкий такой, который, знаете, там нанес через некоторое время морщинки. То есть он в этом плане абсолютно идеальный. Микрошлифовка ВБС. Тут тут как бы просто без вариантов. На мой взгляд, мне кажется, об оптима Очень многие знают о, ну, как бы, Вначале о микрошлифовке, потому что это абсолютно безупречный продукт. Здесь Почему он так хорошо работает? Потому что он комбинированный. То есть здесь у нас энзимы, кислоты, гликолька, салицилка И плюс очень мелкий полироль. То есть и все в таких как бы комфортных концентрациях, то есть тогда, когда не происходит травматизации кожи. Поэтому вы получаете потрясающий эффект. И плюс абсолютно безопасно для кожи. Ну, я единственный, там очень какую-то такую, знаете, реактивную кожу не рекомендую. А для всех остальных вот просто идеальная история. Ну, кислородный очиститель это у нас сейчас топ-продаж, потому что очень круто работает. Опять же, тоже снимала про него много видео. Прям Прям на ура. Так, ну, мандаринка. Мандариновый крем для тела. Опять же, The best. Опять же, вот на лето, на, на, мне кажется, что крем с антиоксидантами, маслом лайма, он, кстати, будет поинтереснее, может быть даже. И обязательно крем для ног, потому что сейчас уже начинается открытая обувь. Он очень хорошо справляется со всеми, со всеми. То есть у вас будут ножки инградинцы. Прекрасно. Так. Что тут у нас? Клар, честно скажу, не очень хорошо его знаю, поэтому в топчиках не находится. О, фитоси люблю. Люблю доктор Мара. Вот, мне прям очень нравится. Из классных вещей читаю вот эту сыворотку. А, тут там много различных кислот, по-моему, коевая что у нас тут, целицилка. <coughs> Да, арбутин, ментол, миндалька, очень хорошо, естественно, на осень сейчас не рекомендую. Такое, знаете, отбеливание, восстановление цвета, сияние. Это си люблю. Я, да, я понимаю, что там аскорбиновая кислота. Все эти вещи я знаю. Но все равно люблю. Так, Новокутан, вот эти маски, Full Face. Но, кстати, кстати, сейчас по маскам, если скажу. А где у нас вот эти вот масочки, которые сушками цел? Как-то они там называются целси, такие сушками. Сушками, да. Сушками. Точно есть. В клинике я их видела. Нет, это медеровские. Сушками. Есть, есть, есть. Сейчас поищите, Я пока дальше скажу. Значит, смотрите, а, у МАДА очень много различных классных, и, кстати, у них Умада обалденная, кстати, очень хорошие помады, представляете, у меня есть, и все классно. Так, О, здесь у э, Хелия видите, сколько у нас, потому что, потому что... нету, разобрали, вот, все ушки разобрали. А, покажу в клинике на самом деле. Такая прикольная масочка, как я называю, с ушками, и она очень хорошо работает, в общем, надо не забыть главное. Значит, смотрите, Хелия кара очень, это Кантабриа и тут у нас просто, э, просто топ, на мой взгляд, э, SPF-кремов. Один из самых у меня любимых, это вот это. Это прям, вот я считаю, очень крутой. Это прям, прям, прям любовь. А, очень мне еще нравится для жирной кожи вот этот вот. Прям тоже топчик. Очень, очень, очень. И из Кантабри, вот этот вот. Для проблемной кожи на ночь реально вещь. То есть вот мне здесь абсолютно мой топ. Так, из Академии я как-то честно скажу к ним немножечко... ну Не могу сказать... Как-то мне сейчас с ними скучновато, что ли. То, что новое выходит, ну, как-то я не впечатляюсь. Поэтому мне кажется, что они пока... Пока не в топе. Так... Значит... берем сюда. Неострата. Тут, э, интересная, есть сыворотка с покраснениями работающие, У них, почему сейчас про нее мало рассказываю? Потому что у них полигидроксикислоты, в принципе, э, они безопасны, но все равно мы любим кислотами работать в, в осень и зиму. Вот. И по текстурам все-таки они достаточно плотные. Поэтому э, не летний вариант, наверное, даже не буду на нем останавливаться. Так, ультра очень много вещей, которые мне нравятся. Значит, у них есть вот эта вот очищающая маска, Мне ну, нравится цена ультра. Все остальное мне нравится. Вот эта вот маска очищающая, она классная, с миндалькой, с лицилкой, не сушит кожу, очень круто работает. Прям вот люблю. О, кстати, вот я не вижу, что я еще пропустила. Так, а что мне еще-еще-еще у них нравится? Мне у них вообще все то, что у них салицил, салициловой и миндальной кислотой, мне нравится. Вот, мне вот это безумно нравится, вот этот склинсер. Ну, конечно, тоже дорогущий, но а, работает классно именно, когда есть, такие, знаете, большие высыпания периодически, хочется профилактировать. Ну, в общем, у миндалька, салицилка, в принципе, понятно, они в тандеме еще работают. Круче, опять же, вот сыворотки, кстати, с витамином В у них не очень, прям вот точно рекомендую. У них классные, на мой взгляд, ретинолы, но опять же, да, мы ретинолы рассматриваем как вариант, как вариант на осень-зиму. Так, сейчас я вот сюда подберусь. Значит, у Ивасиона, посмотрите, коллаген абсолютно, на мой взгляд, необходимая штука, когда вы, например, делаете травмирующие процедуры по типу СМАЗ, РФ, ну тогда, когда вам нужна выработка коллагена. Когда абсолютно точно нет уверенности, насколько у вас такой белковый профиль в крови достаточно, то есть вот просто берите и не мучитесь. Тут 31 стик. идее, по-хорошему и до 31 и после 31. Вот этот вот будет, что называется, счастье. У вас сегодня, я не знаю, зачем, но они мимикрирует по Франции, под Францию. Это российская компания, на самом деле. Раньше так многие делали, сейчас уже это как бы не каминфо. Но, э, на самом деле, если вот это не учитывать, какие-то непонятности с страной происхождения, косметика очень достойна. У них вот такой вот Дмай Эксперт для глаз. Я рекомендую, раньше вам больше, Дмай рекомендовала о Сиздерме, сейчас вот этот. Вот он реально. лучше работать с новичным белком. Вот, поэтому, такая упаковка у них, конечно... И резвератрол у них вот э, вот этот вот тоже крем отличный С, ну резвератрол, резвератрол он один из мощных анти, таких антиоксидантов поэтому он тоже очень классно работает именно и, вот, упаковка на самом деле мне нравится Ну есть конечно момент на мой взгляд уже тумач такой сейчас уже не, не в плане современной косметики все-таки мы за минимальное потребление всего вот этого но все равно, господи, красиво. Так, что у нас еще? Так, енка на мой взгляд, тоже немножечко сдала позицию. Опять же, да, я сейчас ровно про свою свое отношение. То есть, если раньше там Йонка продавалась тоннами, то сейчас, видите, ну, как бы понятно, да? Не особо. У них все равно, я остаюсь фанатом гидро, гидро номер, э, гидро номер один. Кстати, надо сказать, что мы делаем сейчас питательную маску. Ты, в принципе, уже утвердили, уже сертифицируем, уже ну, как бы разрабатываем покупку. Именно такая питательная маска, которая как ночная маска. Вот у них гидро номер один не крем, а маска. Я ее очень долго люблю, ну, и сейчас ее люблю, и рекомендую. Там просто цена как бы у нас там условно будет две а тут пять. Ну, как бы есть разница, да? Поэтому вот если хочется максимального питания, как правило, все-таки мы сталкиваемся с этим не летом, а зимой вот прям, прям, прям хорошо. Так, наверняка я что-то еще забыла, потому что, говорю еще раз, такой у меня тут спонтанный побег, пробег. Да, кстати, кондиционер, у него сейчас очень хорошая цена, у Пелобальм, он же от выпадения и с бровями-ресницами. Вот. Я, правда, сейчас другой тестирую, у Сиздерма я взяла, так, кто тут у нас еще? А, кстати говоря, сейчас вот новая у меня такая штучка дома. Неплохая, кстати говоря, для объема. Э -э Прикольная. По-моему, у них есть разные. Вот у меня для объема, при укладке я его использую, потом вам про него расскажу тоже. Так, ну что, вроде бы как бы и все. Ну, надеюсь вам понравился. <с> так, стоп, еще вот эта вот штука очень интересная, а, очищение салициловой кислотой. Обращайте внимание на... Прямо с дерма, конечно, и много, с одной стороны, нареканий, как бы вот у меня к ней претензии условно, но с другой стороны, тут много абсолютно точно классно работающих препаратов, а, поэтому вот у меня какое-то двойственное к ним отношение. <с> ну, кстати, он проник самую кислоту, видите, тут написано. Да. Посмотрю еще раз Мне казалось, что тут нет кислоты. Так, ну ладно, это я уже <смех> Про свое Все, друзья мои, пойду дальше работать Надеюсь, вам мой обзор понравился